Ну принципы планирования и расписывания работ, такие опять-таки более уже предметные вещи, которые мы обсуждаем в течение двух дней на семинаре. То есть мы сейчас попытаемся так бегло про это пройтись, то есть чему мы учим планировщиков. То есть какие принципы должны быть у него в голове для правильного организации процесса планирования. Ну то, о чем я говорил вначале, многие работы прерываются или не завершаются из-за того, что есть проблема плохое планирование. Ну, там дальше будут более такие понятные слайдики. То есть если у вас планирование, то что мы говорим на бегу, когда работа выполняется, точнее планирование выполняется, потом работа, потом планирование, потом работа, видно, что процесс именно планирования разорванный. И очевидно, что время на планирование больше, и время на саму работу будет больше, если вы посчитаете суммарное время, которое тратят люди на эти вещи. Соответственно, ключевая идея планирования – это сначала сделать некий план и расписание, и потом, собственно, выполнять уже по заранее определенному плану определенные операции.